Пацаны, прикиньте, мы смогли э, сделать так, чтобы играть только между собой по сети. Мы два часа, сука, над этим трахались и смогли. Мы делали. Белаю большие деньги, разгоняясь за на скейте. Все кричат уют и клип. Близ земли на него прилип. Предгрезные такти на раскате, Чили вместе на закате. Встретил мир капитал. Заработал, заказал. Токи не хотят кататься и не будут заниматься на приколе. Завтра гляньку, прийду рэпа. Через банку подкатил на Кадиллаки Слышу от твоей собаки Игнорирую да. все знаки Приземляюсь, я на трампе От а чего ты смог дойти? На меня не кричи Я накручиваю деньги Ты смываешь кирпичи Ты смываешь кирпичи Ты смываешь кирпичи У тебя все под контролем Ты смываешь кирпичи Я накручиваю деньги Посмотрите на меня У меня есть белый дом Я живу как ГТА Делаю диплом Затираю свою прибыль, прихожу к пацанам Заряжаю свою силу, я люблю своих доглов Они делают красиво, вот мне даже повторим. У тебя нету силы, посмотри на себя Как ты делаешь мы зло, посмотри на братву, Все ли у вас хорошо, может просто дроболете Берут твои копейки, залетают в магазинки Расплачивая желтки, посмотри на себя Здесь никто тебя не любит, Закрытый двери и уйдет Найди кланов, а вы судили. Эту доску я сможешь это сделать на свою доску чтобы бабки деньги деньги и я, деньги я, живу как это я. я, деньги и я, деньги я, живу как это